Всем привет, добро пожаловать на мой канал, очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня у нас бак на удвоение подписчиков, этого никто не снимал, я снимаю это первое, нашла я его первое, снимаю первое. Я на ютубе не видела, ни у кого я не видела, даже по фильтрам посмотрела, все подредактировала, ничего, нету ничего, никого. И сегодня еще выйдет видео, как получить новый значок мастер гриль, поэтому... Ждите, ну перед этим, чтобы эти видео увидеть, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и мы Итак, начинаем. Так, я на локации открытый дорожный склад. Нам надо подойти к боту. Так, свяжись со мной завтра, я это видео переснимаю, потому что у меня там было плохое подключение, поэтому мне он так пишет уже. Итак, он должен был вам написать, мы отправляемся на Неванду, ездить на Неванду, нам нужно Дерби Неванды. Сколько раз я уже сказала слово Неванда. Вот, и нам для этого бага понадобится ДРУГ. Говорю сразу. И я уже к вам вернусь, когда это все загрузится. Итак, у меня уже загрузилось. И вот, собираем телефон. Как мы собрали телефон, вам надо станцевать. Как всегда. Так, танцы. И какой-нибудь, я не знаю, простенько какой-нибудь. Вот. И сейчас мы зовем друга, вот позвать другом. И я уже вернусь, как он присоединится к нам. Итак, вот он наш друг, и нам надо выйти отсюда вам, выйти нам надо. И потом мы обратно присоединяемся к нему, заходим к нему, вступаем к нему, как вам удобно. Вот, и сейчас у нас это все дело загрузится. Так, я присоединюсь опять к вам, когда уже это все загрузится. Итак, вот этот, этот телефон, он опять на месте, так что бак рабочий. Действительно рабочие я вам так скажу. Поэтому пользуйтесь, пока не пофиксили. Вы там что-нибудь танцуете, как всегда. И вот у вас уже 4000 подписчиков. Поэтому на этом. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пользуйтесь багом, пока вы не пофиксили. Всем пока-пока.